поздравить с этим замечательным юбилеем сто лет вот, Вика, мы тебя ждали вот, вовремя да, вот со сто летним юбилеем нашего гражданского воздушного флота СССР вот, пожелаю всем здоровья, успехов чтобы небо везде стало мирным и всяких других благ и что еще хотел сказать что вот этот праздник на э, День аэрофлота. Он мне нравится вот в два раза больше, чем День авиации. Знаете почему? А у меня на прошлый день авиации было ровно половина зала. А сейчас полный. Про самолеты. По мне, и ночью а такая вот работа, пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что. Красивых самолетов не бывает Потому что мы летаем на красивых самолетах Потому что некрасивых самолетов не бывает Лепло-снежный или серебристый лайнер Это что-то Легантен, Грациозен, Восхитительно прекрасен. И поверьте, Красоту нельзя отнять у самолета, Даже если Совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, Красоту нельзя отнять из самолета, даже если цвет зеленого горошка разобрась есть. И не важно, рукольбоин или с трехсотый. Посмотрите, как он рулит по перрону, как взвета. Самолетом концерт или творческий вечер мы ну, спрашиваем Товарищи говорю чем говорю концерт отличается от творческого вечера Говорит, как тем концерт одно слово а творческий вечер два <звы> вот но ну, а у нас правда еще к этому <coughs> дополнение что э, вот творческий вечер это как-то ближе да? мы вот сидим ну, типа как на кухне да соответственно э, что тут еду носят Обстановка такая более домашняя, допускаются любые вопросы, репки с места и так далее, и это все как бы оживляет. А когда со сцены, там отдельно где-то в, кац... ну, в зале, где другая обстановка, он как-то разделяет, отодвигает и не так душевно получается. Нас сегодня потрепало. Помотала, поболтала, так что варвала, что врода не держат, А мы изрядно попотели, покрутили, повертели, Но доехали и сели, слава богу, что сказать. А когда вокруг сверхает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить, пассажиров ожалеет. Как могли, как умели, там да и сами жить хотели, если честно говорить, полет окончен, заторможенный шасси и самолет, Устало крылья опускает, а на перроне Теплый дождик моросит, и у стоянки Нас автобус поджидает. Мы проходим между кресом, Все в порядке, без эксцессов и на лицах. Побелевших вновь улыбки запестрят Очень рады пассажиры, что остались нынче живы И нас за то, что не убили от души, благодарят Наш рейс окончен командир и экипаж Желают вам всего хорошего, до встречи А на перроне нас встречает летний вечер Не создавайте у дверей ажиотаж Наш рейс окончен Командир экипаж желает вам всего хорошего. До встречи. А на Бероне нас встречает летний вечер. Не создавайте У дверей ажиотаж, не создавайте У дверей ажиотаж.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 Паря безмятежно в простой небес голубом. Красивое небо, красивое дело летать, нестись в горизонт, твою даю отодвигать. Меж замков воздушных, что плавно плывут над землей,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 Считает все это химеры и вздор, и не променяет покой на разбег и простор. И же будет хлебом, единым, не в силах понять. Красивое небо, красивое дело. Не трать. никогда не была высокой, поэтому их косячки, ну, извините. тут, регулировали, регулировали, чтобы меня не слепило. А тут пришел и все исправил. Как ковлога, как дарду Пришел забор поставил. У меня, не только у меня, летчика, был в жизни такой случай, да, когда снимаешься по трапу заходишь в самолет и встречает тебя молодая, красивая стюардесса. И сердце замирает и все. А она мне говорит, Вадим Юрьевич, мой папа вырос на ваших песнях.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 я споткнулся и чуть с тропа не упал. А на лимончик в чай пугнулась чай Я подумал, как же хороша стердеса. Прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан. В общем, от чего не понял сам. Молодые стюардессы, сколько раз... Вы смущали красотой своей и вдруг, Что-то екало опять внутри у нас, Заставляя учащаться, сердце стук, И запомнился мне давний тот полет, Тем, что думал я, весь рис тогда о том, Что, конечно, первым делом самолет, Но девчонка обязательно потом а она лимончик в чай Улыбнулась невзначай Я подумал, как же хороша стюардесса Прям хоть в воду пей с И смутился, как пацан а я ведь в возрасте ее отца словах Ильи Хонникова называется Малая авиация, я ее уже пил. Илья работает на севере, в Архангельской области, в Обшинге. Золотится там еще много аэропортов. Он там и директор аэродрома, и метеоролог, и так, обслуживает летное поле, и еще он и, когда некому летать. Еще выполняет пассажирские э, перевозки, происходит пассажир. Мы стремимся в небо всей душой. Потомки той крылатой нации Протарившей к путь большой Хорошо, что выпало с тобой Нам трудиться в малой авиации Повезло однажды нам с тобой И пускай погода здесь снимет в Север то дождем, то лютой стужей то суровым ветром вдруг дохнет, Но уходит в сумрак вертолет, Слава и хвала пилотов мужеству, Вновь уходит в сумрак вертолет. Утро завит лишь едва, Техники в заботах, как положено, Чтобы разлетелись АЭН-2. По площадкам где песок трава, селы и поселки бездорожные, снова разлетятся АН-2. И полеты сложности любовь выполняем мы не для вази, просто потому что есть любовь, просто потому что мы с тобой. Прикипели к малой авиации, Прикипели сердце и душой. Сколько позабыто на веку. Из нашей славной Родины Не пророчьте в юге грусть, тоску Впишем в завтра новую строку И освоим трассы, что не пройдены Не пророчьте в грусть, тоску Мы стремимся в небо всей душой Мы потомки той крылатой нации Протаивший клысь путь большой, Хорошо, что выпало с тобой, На трудиться в малой авиации, Повезло однажды нам с тобой. Вот вчера, сегодня списывался с Маргаритой Ингель, которая уже много лет живет в Германии. А на ее стихи написана самая моя первая авиационная курсантская песня, да, которая стала одной из самых популярных поэзий полета. Вот, а еще 9 февраля у них с мужем годовщина свадьбы. Вот, Это же было в 85 году, году. Я даже не знаю, сколько Вот, да. Нет, 8 -м. Вот. Кто такой, кто а это поправка на ветер Поэзия помеха. да А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут На самолетах в стынущем крыле, За горизонт лечу, встреча красы, Любуюсь вновь, за облачной зарей, пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей, пускай мне позавидуют поэты. Когда я поднимаюсь над землей А небо дарит яркие мгновения И для того на свете стоит жить Что вновь преодолеть земное притяжение И снова радость взлетом ощутить За горизонт лечу встречать рассветы, Любую вновь за облачной зарю Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей, пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей, мой труп порой блеснет косинкой пота, Там, где свинцово дышит облака, весешь моя поэзия. Поэзия полет, и каждый вылет новая строка. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Так слепит, что я даже Андрей только на, на, на третьей песне разглядел, так что очень рад. А вот у меня тут будет сегодня парочка новых песен, даже интересно, коротенькое предисловие. Я одно время писал небольшие рассказики и вот, там, публиковал их в Фейсбуке, Вконтакте. Значит, и мой друг Александр Белов, который уже много лет, лет летает в Японии на А-320, вот. он значит, на мои рассказы писал комментарии, которые мне казались даже поинтереснее, чем сами рассказы. Я говорю, Саша, тебе надо случиться самому писать. И он значит, этим делом значит, увлекся и с удовольствием сейчас читаю. А у него, если кому интересно, на прозеру, ник называется Александр 2992. Или 92-29, я не помню. А вот. ну, язык такой замечательный, легкий и, и сюжеты интересные. А это, значит, я совершенно случайно зашел, смотрю, у него коротенький такой рассказик шуточный, называется в альбом Константина Лабецкого. Если кто-то. после вообще личность популярная, известная, он. В твое время играл в, в группе «Звери» на бас-гитаре, потом он сменил бас-гитару на штурвал самолета вот, и стал инструктором на маленьком самолете, и, вот, обучая значит, э, желающих. И получается так, что вот Саша написал, что летает над моим домом, у меня крыши красивые такие, вот, и он их заориентиры выбрал. И, говорит, хожу, думаю, банку пива, что ли, покинул. Это вы комментарии написали да, сокращенными? Вот, вот девушка тут написала, какой-то иностранный летчик, я песню-то а какой-то иностранец написал, говорит, песня, наверное, хорошая, но я не пойму. Нет, я, наверное, спою, а потом переведу да? Вот. Ну, причем, короче, я рассказ прочитал. Сначала э, быстренько э, спел, э, в сокращенном варианте, потом мне говорят, ну, как-то сильно коротко объяснил, кто такой Коста там и, и Пятый-десят. Короче, получилась вот такая песня, которая называется Хорошо быть пиво. А над домом моим и сортиром часто кружит один самолет. Выбрал крыши мои ориентиром Для полетов знакомый пилот. Летчик, Костя, известная личность, он художник, поэт, музыкант, А мои яркие крыши отлично наблюдаются издалека, мои роскошные крыши отлично, Видно, всем очень издалека. Целый день провожу я в работе, улучшая в имени быт, А он опять на своем самолете. Надо мной гудит и гудит, Не сказать, чтобы мне неприятно, Но вопрос возникает такой, А почему совершенно бесплатно Ориентирован использует мой? Ну почему абсолютно бесплатно ориентирован использует мой? Что с того мне, что он популярный, И бас гитарой владеет, как зверь? Ведь выходит, что про благодарность. Можно вовсе не думать теперь Нет, ну получается про благодарность Можно просто не думать теперь Всякий раз, как проносится мимо Я с тоскою гляжу ему вслед И мечтаю о баночке пива всего-то Что упало бы мне на обед Вдруг откроется люк аварийный Храбрый летчик мне крикнет, лови, И увижу под куполом синим банку пива, а лучше бы три, сразу станет погода чудесной, Засверкают и речка, и лес, и не надо мне манны небесной, мне бы пиво к обеду с небес. Короче, прыгающий запах. Вдали пол мотора Снова трезвый обед меня ждет Алючи покинув кедровый Выполняет второй разворот алючи Костя, покинув кедровый Выполняет второй разворот Без вот таких. Вот дома играю, что получается, но ну, как приду, как выйду. Да. уже давно никто не играет. Один вы. Все, а вот. и вторая премьера. Уже четырнадцатая песня на стихи Лады Баламут. Вот, да. Ну ладно, здесь была на концерте, она вот уже известный человек э, в авиационных кругах, в планерных кругах, но она еще член своих записателей, вот, и очередное стихотворение мне попалось, я сразу взял и, и спел его. Она бы сегодня э, тоже была на этом концерте, но как раз вот сегодня. Не юбилей планерного клуба. Клуба решет, и в Новосибирске она туда улетела. Но я об этом чуть-чуть позже. На трамвае в небеса Ехать ровно два часа Выбирай себе трамвай, не прошляй, не прозевай Нужно только выбрать цвет, взять счастливый свой билет Выбрать правильный маршрут, не считать кутур минут Остановок, этажей, жизни прожитой уже Пусть трамвай себе летит, выше рельсов и ворон в облаках со всех сторон Выше, Тон. выше рельсов и ворон, в облаках со всех сторон, выше э... Тонких проводов. И смотри назад в пути Пусть трава себе летит Выше рельсов и ворон В облаках со всех сторон Выше тонких проводов Поездов, складов, судов Посмотри в его окно Видишь, звезд вокруг полно. Это твой трамвай летит Вдаль по Млечному пути. На трамвае в небеса Ехать ровно два часа, на трамвае в небеса, ехать ровно два часа. Спасибо. Вы знаете, э, там диск продается, я успел эту песню записать на диск, вот там без ошибок. А диск называется На аэродроме. Вот как раз следующая песня по имени этой песни. Это я был к приглашению на аэродроме Казачья в Ставрополе. И после этого визита появилась эта песня. Случилось, если грусть с тоской заглянули в дом Ты своих напастей нищие причину Просто отправляйся На аэродром Там на летном поле Дует свежий ветер Запахом бензина И скошенной травы Образом волшебным Он дурманом этим Гонит хрень любую Прочь с головы Аэродроме есть такое что-то, что от скуки лечит и от маяты. Века как уходят в небо самолеты, там про все плохое забываешь ты. И на летном поле просто оторваться от всего, что давит и мешает петь. А всего-то нужно просто разбежаться и расправив крылья над землей взлететь. Если нет на сердце никакой кручины И грустить не нужно вовсе ни о чем То тогда, конечно, просто нет причины Чтобы не поехать на аэродром Где на летном поле и простор и ветер Где на летном поле дышится легко И для кого-то места лучше нет на свете И еще там видно очень далеко На аэродроме дует свежий ветер Запахом бензина и скошенной травы Образом волшебным он дурманом этим Гонит хрень любую прочь из головы <связать> я так скромничать не буду Я много хороших песен-то насочинял <связать> Ну вот, в чем дело Спасибо вот, Дело в том, что есть такие песни Которые До которых мне все равно не дотянуться И мы Как говорится Мы их все любим И сейчас я уверен, что вы будете с удовольствием Вместе со мной петь эту песню из кинофильма а, Марк Франки Фраткина на стихе Роберт Стародес за инофильма Там за облаками. Вернее, за облаками небо, да? А, в 1973 году этот фильм вышел, то есть этой песни 50 лет. Поем всем залом. В Калышится дождь. Молодой. Ветры летят. Поравни нам бессонный, знать бы, что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там, там за горизонтом, там, там таран, там, там там, Шел я к высокому небу, не зря. Спал, укрываясь большими снегами, Но зато я узнал, что такое заря Там, за облаками, там, за облаками, там, там таран, там, там там. Верю, что все неудачи Стерпя, жизнь отдавая Друзьям и дорогам Я узнаю любовь, повстречаю тебя Там, за поворотом, там, за поворотом Там, там, тарам, там, тарам Если со мною случится беда, грустную землю, не мерешь шагами, знаешь, что сердце мое ты отыщешь всегда, там за облаками, там за облаками, там, там-таран. Это всегда мои, мои любимые э, песни на концертах или на творческих вечерах. Я, кстати, это самое. Вы заметили, что я э, сменил творческий свой э, имидж или костюм? А Лобра 84, год вот, подписан. Ребята подарили. Я лечу к тебе. Вышла, вышла часто нам с тобой расставаться, и тебе одной подолгу оставаться, когда я опять. мне по всей земле мотаться Покидать тебя и снова возвращаться Ожидать тебя подолгу заставляя Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было небо Были небы Снова зовут, зову, снова вдаль зову. Знаешь, ветер странствий, не всегда попутный ветер. И не только море с пальмами нам светит. Попадали мы в шторманы снегопады, Очень много мест на свете Но люблю я, помотавшись по планете Оказаться снова вдруг с тобою рядом Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной, на было небо, были небы он зовут. А если в небо голову поднимешь Прямо над собою в вышине Белую волоску ты уйдешь, И, конечно, вспомнишь обо мне Вспомнишь обо мне Не случайно нам даны с тобой крылья и замечу Крылья сколько раз они с тобой нас разбучали, чтобы через ожидания и печали, Вновь и вновь нести меня к тебе навстречу, белым, белым крестиком по небу снова. Мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был небо, были и не были. Снова дать забуду, а если небу голову поднимешь, деда, выше сдай грубин, по белую полоску ты увидишь это снова. Хочу тебе Дата такая, она как раз между двух праздников находится. Между День Аэрофлота и День Святого Валентина. День Святого Валентина. Утро. Грустная картина. Задут Он не хочет запускаться. Есть возможность задолбаться. И уже спотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, Есть возможность задолбаться, И уже потел дрожать второй пилот. Ну, как раз с там были В одном самолете, да, Мурат? День святого Валентина, Вся промерзшая кабина, Минус тридцать за бортом и на борту. И девчонки-проводницы Отморозили ресницы И забыли про любовь и красоту. И девчонки проводницы Отморозили ресницы Забыли про любовь и красоту Вот ведь вышла незадача Чей-то происк не иначе Что загад придумал эту маяту В Нижнем Новгороде, в Горьком, Где какие-то там зорьки Замерзает на перроне ларенируту Та -да -да -да, та да да да да та-да-да-да-да, замерзает на перроне лайнер-ждут. На зуб-зуб не попадает организм, во все страдает, и, похоже, назревает АРВИ. И как-то даже неспортивно в день святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Ну согласись, неспортивно. В день святого Валентина Подхватить чего-нибудь Нет любви От такого охлаждения Штурман тоже впал в смятение И в глазах недоумение Мол, как понять Что в день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того, чтобы с кем-нибудь Не замерзать В день святого Валентина Замерзаем коллективно, вместо того, чтобы алкоголь употреблять. В день святого Валентина надо женщине-мужчинам. И мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, с восьмой попытки, разогревшись от избытка Непристойных выражений захотел Наш кормилец запуститься и стригна проститься, и в Москву на домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с горьким городом простился и в Москву на Камадидово взлетел. Когда я домой приеду, в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет и тогда. Спросит, где ты был, скотина, в день святого Валентина. И, конечно, не поверит, как всегда. А, а сейчас для нашего гостя из солнечного почти что дилижана. Данил, это по просьбе трудечная. Я обещал. Есть нам называется абскире. Кажется, еще вчера пилота биографию Я начинал по северам советской географии, Нефтеюганский стрижевой Узнали брата нашего На дым и новый Уренгой. Ноябрьский колпа жива, абские берега, балуды и тайга кругом, как у комары, но точно не от Вандика. Зимой сугробы в рост, под сорок пять мороз потом.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 Казалось, не спеша, вода в реке обитекла. Казалось, в двадцать пять так далеко до пинти. Им были запахи острее, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрее. Летать лишь предстояла нам, И временем не дорожил, Дней не считал беспечные, Но кто же знал, что эта жизнь Такая быстротечная? Озера и тайга кругом И небо наяву, не на конфетном фантике И сладкий дым печной, или ледоход весной потом и Не сможешь позабыть сибирскую романтику концерт «Новосибирский» я там плейли А вот, жена проверяет, и говорит, а ты что, про инструктора не, не включила? Я говорю, да я в прошлый раз ее он говорит, если ты про инструктора песни не поставишь, я с тобой разойдусь. А вот. Ну, это значит, вот Андрей здесь сидит, мы летали там вместе, на, у нас выпускной самолет был Як-40, и я просто объясняю, не все <coughs> а понятно будет, там есть такая фраза «Я отдохну, в салоне посижу». В самом конце. Дело в том, что летная группа заходила в самолет, и он летал в полную заправку. Человек у нас там было пять или шесть, И по очереди летали курсанты. Несколько кругов сделает один, потом на руле не пересаживается в салон, уходит, садится в другой, и так вот, пока хватает топлива, и, и пока все там не, не отлетают своих свои круги. Ну, бывало, да, вся круга. Что справа сидел инструктор, борт-механик, борт инструктор сидел, вот штурман еще там когда по маршрутам летали, а слева сидел курсант, командирский Ну вот так вот. Я вошел в кабину, сел кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру, вот опять передо мной торчит штурвал. Сидит инструктор мой, какой-то хмурный, даю добро, и я без лишних слов, рулю и вот мой самолет на старте, К полету я морально не готов, да, да ладно, бог с ним, контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал. Смотрит, так и все молчит, Что это с ним творится, Плавно-плавно на себя я беру, штурвал, ничего, сейчас он у меня, разговорится самолет, как очень вредный бык, Все норовит, то вверх, то вниз, то в бок. Ну наконец-то, вот он первый втык, За то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, А инструктор оживился, веселее стал Он мне столько всяких разных слов наговорил, О которых раньше я и не подозревал Он говорил про это и про то, И даже чью-то маму вспоминал, И все не мог понять, Ну кто же кто? Меня к нему на голову послал Дальше больше из меня Вот течет рекой И уже не слышно, что в эфире говорят Так да, тоже мог подумать, что болтливый он такой Напросился я вот теперь и сам не родной Его уж не остановить И громкость не убавить, вот беда я думаю о том, как до земли дожить, Сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет, А меня хоть выжимай, до да того я мокрый, А инструктор мой охрип а и больше не орет, А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый, Шатаясь, из кабины выхожу. Прости меня, инструктор, дорогой, я отдохну в салоне, посижу. Пускай тебя послушает другой. Спасибо. Я... Сводная песня. Мной, да? Здравствуйте. Здравствуйте, конечно. Ну, Слева полетите. Ну, может, потом второй. Только не подсиживайте. В Саудовской Аравии под Новый год не холодно совсем. В Саудовской Аравии под Новый год в тени плюс двадцать. А дома у меня сейчас все минус двадцать семь в тени. На как зажигают новогодние огни От дома запужило замело От дома все снегами занесло Трещат морозы, молчат березы И все пилым бело В Саудовской Аравии Совсем в другое время Новый год и не похож на Толмачева-Кинг, абдула аэропорт. Про снег и прометели здесь, похоже, не слыхали никогда. И светит в небе темно-фиолетовом какая-то звезда. А дома забуржила за милом, за а дома все снегами занесло. Трещат морозы, молчат березы. И все белым бело. А дома, дома дети и жена. А дома ждут, когда придет весна. И все вернется, и жизнь начнется, очнется от сна. В Саудовской Аравии под новый год не холодно совсем. В Саудовской Аравии под новый год в тени плюс двадцать семь. А дома у меня сейчас все минус двадцать семь в тени. На елках зажигают новогодние огни. На елках зажигают новогодние огни. Спасибо. Пора эту песню выбирайте из репертуара и не вытягиваю. Песня хорошая, да? Можно и не вытягиваем. Так, следующая песня у нас называется Не кузнечик. А Мурат, вот как ты хотел, да? Про, про авиакомпанию Сибирь, но она сегодня будет под другой минусов. Сейчас похвастаюсь. В четверг я буду выступать маэстро и буду петь под симфонический оркестр в Новосибирске. И вот там одна из этих. С песен, там будет красивая работа, и... и не кузнечик, значит, вот они уже прислали мне для ознакомления и тренировки партитуру свою. И я ее записал, и думаю, все равно вы что туда все не приедете, а я вообще спою, чем еще, в качестве репетиции. Можно уважать, да? И мелкие отличия ни в чем И все-таки зелененький, совсем как огуречек Большой такой зеленый самолет Но все-таки зелененький, совсем как огуречек Большой такой зеленый самолет А я на нем летаю капитан. И сразу ясно всем, что мне везет. И мне везет, и возит он меня по разным странам. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Немного мест, где он ни разу не был. Работать никогда не устает. Он так же, как я, почти не может жить без неба Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет В Бангкоке, в Хургаде и в Барселоне Он мощный позитив с собой несет И люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет, Все люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет. Конечно, сразу повезет Вас повезет, хоть в Варну, хоть во Францию на Сену Большой такой зеленый самолет, Хоть в Ереван, хоть в Юркин, хоть в Венецию, хоть в Вену Вас отвезет зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Спасибо. Есть предложение сделать перерыв? Вы как? Да. А, ну да, еще раз напоминаю, что там на стойке есть диски, кому интересно. А, автографы после... после концерта. Хорошо. Даже могу вам